Задучиво читаю я стихи Чужих сердец заветные страницы Мелькают сложнейшие штрихи И жизни очень разные и лица Как много здесь пришлось мне повстречать Разбитых судеб глаз таких несчастных Душой всех захотелось вас обнять все будет хорошо, ведь жизнь прекрасна Читая ваши слезы, я и боль Сквозь сердце ежедневно пропуская Да не покинет вас, пускай любовь Все море счастья от души желаю Мечта пусть улетает в небеса Тоске и равнодушью не подвластно в реальность возвращает чудеса, все будет хорошо, ведь жизнь прекрасна. Мечта пусть улетает в небеса, тоски и равнодушие неподвластна. В реальность возвращает чудеса, все будет хорошо, ведь жизнь прекрасна. Сейчас. Пусть будет светлым каждое мгновение, И будьте счастливы уже сейчас, да не покинет сердце вдохновение, Надеюсь, с вами верю и люблю, нам не дается ничего напрасно, И сотни раз с улыбкой повторю, все будет хорошо без жизнью. Сна